Тебе тоже горит так, что рвешь на себе одежду, а закажи себе топовый шмот на все майки ру. Тащи как никогда все майки ру. плюс столк с Проходи по ссылке, используй промокод VDS91 и получи скидку в 15%.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 Кстати, самое интересное, сегодня в клане я намеки дал, что будем разрушать одну из легенд калибра, и все на начали спорить. Потому что одни утверждают, что быстрее, вторые утверждают, что нифига не быстрее. Все-таки люди зря бегают с расходником. Ну, на мой взгляд, это лишний раз переключение на расходник, либо...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 и... Не, беги так же. <с> так же. Нету разницы Но... с пистолетом. Ну, шанс, что без патронов мы будем бежать так же, тоже мизерный. Точнее, такой же шанс, правильно? Все, побежали. Ну, мне кажется, просто сами патроны, вооружение, обоимы и... Все вместе взято, оно никак не должно влиять на сам геймплей. И... Мне кажется, разработчики к этому никак не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 Ну не знаю насчет половины Но некоторые киберспортсмены Это все наверное считают. потому что им лень тестировать Либо они выбрали не очень удачного оперативника Так и время у нас 47 секунд Легенда разрушена